Всем здравствуйте. Что по игре? Результат 0-0, как говорится, наверное, многим зрителям игра понравилась, когда начались встречные атаки, особенно в конце. Но для, для тренера, конечно, встречные эти атаки, где мы могли пропустить, в то же время не забили. Наверное, не очень как бы понравилось эти моменты. Что говорить? Вышли видите, первый тайм, пытались. Наладить игру позиционную чуть было тяжело. В некоторых моментах мяч дробил, ребята, не получалась комбинационная игра. В Славе чуть было полегче. Мы, мы, мы начали терять невынужденные мячи, к чему Славе была, наверное, готова. Проводила быстро атаки. Из-за этого получили некоторые моменты. Потом поменяли центрального защитника. Получил травму на ум, к сожалению. Замену сделали. В втором тайме поговорили, за счет чего можно можем, опять же, добиться результата. Я же говорю В некоторых моментах во втором тайме были предпосылки для того, чтобы забить. Но в то же время, опять же, получали очень быстрые контратаки, от отсылали, где могли пропустить гол. Ну, и, как говорится, да, как говорится, результат уже, наверное, закономерен. 0-0. Спасибо. Переходим к вопросам. Евгений, пожалуйста для меня любой результат, он который команде показал в сезоне, это место хорошее, это плод здара для штурма бы мы хотели получить ну естественно, как бы, что мы попали в призеры, это очень хорошо, точнее третье место тоже заняли. это какой то плюс, потому что на следующий год у Динамо будет Еврокубки, как бы задача когда я приходил, как бы такая стояла, чтобы попасть в тройку вот, Плацдарм для следующего, ну, тяжело сказать, это не только от, от, от меня зависит, а зависит а от руководства клуба и всего остального, как будет бы, продвигаться. Спасибо, еще вопрос. Позвольте, произвел ли впечатление, какое впечатление на вас соперник, и чувствовалось ли на футбольном матче атмосфера хорошего матча Чемпионата Говороса? Ну, да, ну, во-первых, по сопернику скажу, что мы знали, что Славия будет мотивирована тем, что им надо выигрывать, зная что их поджимают, видите, и они до последнего сражались, хотели добиться положительного результата. То есть, этими моментами, моментами, То, что касается болельщиков, всегда приятно играть не при пустых трибунах, когда приходит народ, переживает, болеет. То же самое после футбола, когда дети подходят, это очень приятно, как говорится. Спасибо. Спасибо, еще вопросы есть? Давайте поблагодарим Арсюма Леонидовича с конференцией.